Привет всем, я Сергеевич и вы на канале Алис Сегодня у нас небольшой обзор, небольшой анбоксинг вот таких вот коробочек. Что находится в этих коробочках, спросите вы. Сейчас мы достанем. И это смарт-часы. Обыкновенные смарт-часы, но достаточно разных моделей. И сегодня мы будем подробно рассматривать модель QS7+. Посмотрите, какая красавица. Но давайте сместим наш ракурс и рассмотрим ее подробней. Вот мы наконец-то детально добрались до самого, так скажем, анбоксинга и распаковки модели QS7. Плюс поставляется вот такой вот коричневой коробочке Китайцы трудолюбиво клеят стикеры, какой цвет часов находится внутри. И больше никаких надписей кроме RAMIQS. Q7s Plus Smartwatch 2502C тут нету. Открываем ее и смотрим, какая красота нас отличает. Опять же название часов, стикер, защитная пленка с надписью Hello и название часов. Смотрим, что еще есть внутри. Комплектация, сами часы. Стикер, который можно наклеить на коробку, но стикер полностью на китайском, со спецификациями. Убираем это все в сторону. И инструкция на английском языке. На, наверное, на английско-китайском. Да, вот на английском. Смотрим, что предоставляет нам производитель. Как видим, имеется 5 циферблатов разных, скачивание приложения для синхронизации с телефоном, установка приложений и другая информация. Часы оборудованы Bluetooth версии 4.0. Я думаю, нам это уже не интересно, перейдем к самим часам. коробочку в сторону у нас сами часы в такой они идут транспортировочные пленочки со стикером открываем стикер hello и снимаем транспортировочную пленочку чтобы не пачкать экран вот какая у нас красота Часы оборудованы 2,5D стеклом или 3D стеклом. Его называют по-разному. В любом случае это вот такое вот стекло с круглением небольшим. Порт для зарядки единственный и это микро-USB. Давайте посмотрим, что у них находится под крышкой. Очень плотный, и хорошо сидит крышка. Тут находится съемная батарея, которую можно заменить. И вот тут слот для сим-карты и слот для карточки памяти. При необходимости, если вы хотите с них слушать музыку, либо устанавливать большое количество разных приложений и делать фотографии, что эти числа имеют, благодаря фронтальной камере. Давайте включим их. Кнопочка очень четкое нажатие минимальный люфт. Включаются часы. Нас приветствуют надписи Hello. Очень громким динамиком, кто находится сбоку. И сразу же стиль Apple Watch. Давайте вернемся на главное меню. Время, дата, неделя Быстрый доступ к звонкам и сообщениям Если проистать в право, будет первое меню Второе меню, третье, четвертое Что эти числа если кратко, имеют? Это напоминание о том, что вы долго сидите Шагометр, режим сна Управление камерой телефона по бритусу. Они могут звонить, если в них установить сим-карту, можно зайти в WhatsApp, Facebook, либо использовать какие-то голосовые ассистенты. Самое главное – это калькулятор. Да, и они не очень точно попадают, это немного сложно. Можно читать сообщения, слушать музыку, либо управлять музыкой на телефоне. В этих, наушниках есть, в этих часах есть Bluetooth, и можно посадить наушники. И слушать как сам, с самих часов, так и с помощью беспроводных наушников. Ну и самое главное, давайте проверим вот камеру. Здравствуйте, сегодня мы снимаем на телефон Huawei Nova 2, поскольку экшен камера Sony у нас с сершей батарейкой. Хм, забываем иногда ее зарядить. На этих часах есть даже видеоплеер что удивляет вы можете смотреть фильмы в поездках <смех> не знаю какие форматы она у вас производит но это не важно самый главный плюс этих часов это то что это хорошее качество вы все знаете модель а его 2 а его 3 а его то есть а его smart матч которые копируют apple watch и это их очень хороший конкурент они находятся примерно в одном ценовом диапазоне Примерно одинаково выглядит, и примерно одинакового качества. Во всяком случае, с одного и того же завода их собрать. Если вам нужны бюджетные смарт-часы, которые очень похожи на Apple Watch в том же From Factory, у вас есть два выбора: либо обратиться к IVO, либо обратиться к модели QS7. s Прошу прощения. Модель Q7S она. Выглядит и сделано, по мне, более качественно, нежели Айву. Также программное наполнение у него более лучше и более стабильно работает. Ну и сам интерфейс более красивый. Так что, ребят, выбор полностью за вами. Большое спасибо за просмотр. С вами был Сергейч, Это был краткий обзор часов QS, Q7S+. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Мы их все читаем и отвечаем. До свидания.